Здравствуйте! С вами вновь Анна Савочкина. И сегодня мы продолжаем работать над собой. Мы продолжаем программу 12 шагов. Я уже говорила, что много лет я живу по этой программе, и я надеюсь и верю только Господу, потому что все остальное, все остальное не может дать счастья здесь. Человек очень долго ищет здесь счастье, найти его не может. Мы будем вместе искать его с вами. И я хочу опять повторить те шаги, которые мы уже прошли. Бессилие. Мы признали свое бессилие, признали, что наша жизнь стала неуправляемой. Надежда. Пришли к убеждению, что сила более могущественная, чем наша, может вернуть нам здравомысленнее. И третья Вера. Приняли решение препоручить нашу волю и жизнь Господу нашему, Иисусу Христу. Почему я еще раз хочу остановиться на этих трех шагах? Почему? Потому что они очень важны. С этого все начинается. Вы должны понять, для чего я должен все отдать Богу? Почему я должен преобразить свою жизнь? Каждую минуту, каждую секунду, каждое дыхание отдавая Ему. Стоит только на некоторое время оторваться от него. Ты сразу падаешь опять в яму потому что без Бога, ну, невозможно здесь ничего осуществить. Псалом 37. Такой, знаете, очень серьезный псалом. Ибо беззаконие мои Превысили голову мою, как тяжкое бремя, Отяготели на мне, смердят, гноятся, Раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем паник, Весь день сету я хожу». Это говорится не только о тех, кто зависим. Я согбен и совсем поник. Весь день сету я хожу. Вспомните, как может ходить мама, которая озадачена тем, например, что ее муж пьет. И что она не знает, каким он и когда вернется. И как он себя будет вести дома с ней или с детьми. И как он себя будет вести там, куда она придет. Как ей будет больно и тяжело смотреть, когда он, начиная употреблять спиртное, вдруг меняется, становится сначала как обезьяна, а потом как рыкающий лев, или как потом совершенно как безумный тот человек, которого она любит или... Та, которую он любит. Я не знаю, что у вас может быть в жизни, но, наверное, каждый из вас мог встретиться с такой ситуацией. Я прежде всего сейчас в этом вот шаге обращаюсь не только к зависимым, которые к этому приводят людей, но и к созависимым, те, которые живут рядом с ним. Поникшая, опущенная, опустошенная мамочка. Как она может относиться к детям? И вот именно сегодня я хочу охарактеризовать вам, рассказать вам характеристики характеров детей, которые формируются в таких больных семьях, в семьях, которые не зависят от Бога, а зависят от каких-то зависимостей. Ну, я взяла просто алкоголь, потому что в алкоголе потонул весь мир. Я где, не знаю, услышала по, по радио или по телевидению, а реклама висела, Сколько магазинов красное и белое только в Брянске, то ли 39, то ли 49, это просто ужас, это ужас. Сколько открылось пивбаров на каждом переулке, на каждом шагу, Мало маленькие дети, молодые девчонки, ну дети, потому что 15-16 лет, они уже пробощены алкоголем, потому что пиво на каждом шагу, везде эти бары. Не дают им, но вы думаете, они не находят возможность купить. И так и начинается все. Так и порабощается весь мир. И страдает семья. Но ну, так вот, психологи, христианские психологи, разделили детей в семьях на несколько категорий. И вы знаете, когда я впервые услышала об этом делении, я поняла, что я была тоже одним из этих ребенков. Дети могут делиться на четыре категории, и одна из этих категорий ребенок-герой. Что это такое? Это когда дитя живет в доме. И вдруг он видит ну, это с самого детства, что когда э, папы нет, то мама вся вот такая вот: поникшая и ходит, сетуя, плачет, огорчается и так далее. Что хочет сделать этот ребенок? Она его тоже не видит. Она его не видит, а он хочет, чтобы она его увидела. Он думает, что он виноват во всех этих бедах. Ему хочется любви, но он ее не получает, потому что мама закрыта вся. Папа где-то, а мама закрыта. Но я, понимаете, я беру пример такой, самый широко распространенный. Может быть, вы себя в этом примере не найдете, но, может быть, будет что-то другое. Поэтому я взяла то, что больше всего распространено сейчас в мире и прежде всего у нас, в России. И что делает этот человек, этот ребенок? Он изо всех сил старается угодить и чтобы его заметили. Чаще всего это дети очень послушные, которые стараются дома сделать все, что хочет мама. Мама бывает раздраженная, агрессивная и зла, а он старается сделать так, чтобы она не злилась, он старается ей угодить. Это может быть девочка или мальчик, который пытается убрать дом, посмотреть за детьми, лучше всех учиться в школе, чтобы только его заметили. Потом дальше вся его жизнь наполнена тем, что он пытается совершить победы и в результате от этого он в конце концов ломается. Эта боль видна всю его жизнь и ему нужно необходимо, просто необходимое исцеление. Если он не вернется к Богу, потому что все мы, как можно сказать, найти Бога? Ведь Он всегда с нами, ведь Господь всегда с нами, это мы отошли от Него. Нам надо вернуться к Нему, и этому ребенку тоже нужно будет возвращение, чтобы он понял, что здесь на земле такой любви, который дарит Господь, нет. Бог, Папа, Абба, Тате, да? Еврейские слова удивительные. Только Он дает эту силу и любовь, и счастье. Рассмотрим второй тип. Ребенка. Это ребенок шут, ребенок клоун. Он видит, что мама огорчена, но если он делает что-то потешное, она смеется. И он начинает всячески стараться ей угодить. Этот ребенок сдает много интересных историй. Пока он маленький, он просто что-то делает, чтобы вызвать у нее смех, чтобы хоть чуть-чуть ее отвлечь и чтобы она была счастлива. То же самое он потом делает в школе. Он пытается завоевать свое внимание тем, что он как клоун веселит всех окружающих. То же самое бывает и по жизни. И очень часто эти дети тоже ломаются. Так же, как дети героя. В конце концов он устает постоянно быть клоуном. Но это еще не самый такой опасный, страшный тип. Есть еще два типа. Один это неуправляемый ребенок-бандит. Ребенок, который своими негативными поступками хочет заслужить внимание родителей. Для этого он в школе Самый большой хулиган, он делает кому-то больно, он устраивает драки, он взрывает петарды, он курит за углом, уже в детстве, в школьном возрасте он герой, другой отрицательный герой компании, который ведет на всякие нехорошие дела и подвиги. Чаще всего эти дети очень плохо кончают, это тюрьма, это также алкоголь, это насилие, это грабежи, убийства, вот из таких детей бандитов вырастают настоящие бандиты и все это идет из семьи почему он это делает он пытался сделать что-то чтобы его заметили но его не замечают и вдруг он сделал что-то плохое и сразу заметили и он хочет хотя бы такой такого внимания такое э, обращение к нему уже вызывает меня заметили я есть. И он как победитель в данной ситуации, его не сломить. Он уже не, боя, не, бо, не боится ни ремня, ни наказания, ни криков. Он стал равнодушен. Еще есть четвертый тип детей. Это очень печальный тип. Это дети тихоне. Они видят, они тише травы ниже воды, не ни, тише воды ниже травы. Они не видят ничего. Они не хотят, чтобы их слышали. Они как мышки серые, понимаете? Их незаметно совсем. Так вот, этот тип тоже очень опасен. Опасен тем, что чаще всего эти тихони, ребенок тихоне, заканчивает жизнь самоубийством. В конце концов, они прячутся, или, или они сходят с ума, или попадают в дома, в сумасшедшие дома и так далее. Эти дети втихаря могут совершать тоже очень гностные поступки, потому что они варятся в собственном соку в том, что происходит. Почему они такими стали? Потому что мама кричит «тише, замолчи, ты надоел» и так далее. «Тише, значит, я буду тише». Печальная история, да? Это история формирования личности в больной семье. И вы, наверное, понимаете, что только Господь может исцелить и наших детей, и нас. И если мы услышали об этом еще только в начале, нужно постараться избежать такой ситуации. Нужно скорее вернуться к Богу. Как блудные дети, мы должны вернуться к Нему. И дальше, как только мы полностью придем к Господу, мы должны начать меняться. Как же начать меняться? И вот я сейчас перехожу только к четвертому шагу. Это честность. Это прежде всего глубоко и бесстрашно оценить себя и свою жизнь с нравственной точки зрения. Мы привыкли смотреть за другими. Мы привыкли делать замечания кому-то. Мы привыкли то, что все наши беды... В них кто-то виноват, совершенно не я. Но теперь надо начать с себя. Это увлекательное путешествие, покопаться в своей душе. И для этого у меня есть такая очень интересная таблица. Это называется «Дневник ежедневного самоанализа». В этом дневнике перечислены то, что Бог будет показывать нам каждый день. Каждый день, когда мы утром просыпаясь, говорим, Господи, возьми сегодня мою жизнь в свои руки и зри, не на опасном ли я пути. И мы будем исследовать себя. Для чего? для того, чтобы меняться в этой жизни, и чтобы вся жизнь вокруг нас менялась с помощью Господа, который будет жить в нас, чтобы менялись наши дети, чтобы они опять получали любовь и радость, не убегать из этого дома, из этой семьи, не убегать, а приносить сюда любовь, ласку, Бога, мир, все, что дает Господь, все мы должны принести в эту жизнь. Но для этого Прежде всего должны разобраться с собой. И первый такой грех, который кажется совсем незаметным, мне хотелось бы показать сегодня, это раздражительность. Вы скажете, ну какой же это грех? Вы знаете, было время, когда я постоянно была раздражена. Я только утром могла проснуться, и то была уже раздражена. Самое удивительное, я заметила тогда, что в моей семье тоже все раздражены. Какое-то время я работала далеко от дома, просыпалась рано утром и уезжала. У меня к этому моменту уже были дети, и этих детей отводил кого в школу, кого в сад мой муж. И вы знаете, что произошло? Произошло то, что моя работа поменялась. Я стала работать близко с домом и вместе с мужем отправляться на работу. И что я увидела утром? Я по-прежнему вставала рано, делала зарядку, потом будила своих детей, и тут начиналось. У меня были раздражены все. У меня были раздражены сыновья, у меня был раздражен муж. Они друг на друга кричали, один другого подгонял, вечно был недовольный, что занят ну, санузел. И, короче, я вдруг поняла, что я нахожусь в таком хаосе, бардаке, и думаю, как такое могло быть? Могло быть, потому что я уезжала рано на работу и ничего этого не видела. Хотя иногда, когда ты возвращаешься, ты тоже видишь везде раздраженные лица. Раздражен муж, раздражены дети. Чем? Теми обстоятельствами, которые встретились в мире. Даже раздражение может быть в магазине на продавца, который тебе нахамил, или рядом стоящий покупатель, который тоже тебе нахамил, вызвал раздражение, ты ответил тем же раздражением, и с этим же раздражением пришел в дом, и начинаешь тут дома строить всех, потому что ты раздражен. Тебя раздражает все. Вы помните такую ситуацию? Я помню. Вы знаете, когда я покаялась, то есть, когда я покаялась в тех грехах, которые я видела, первое, что сделал Господь, избавил меня от раздражения. Я вдруг увидела, что дети те же, муж тот же, хаос тот же вокруг, но у меня внутри покой. Меня не раздражают дети, меня не раздражает муж. И это было самое большое счастье, которое я тогда испытала. Конечно, периодически в мире это может возвращаться. Особенно тогда, когда вы не на лозе. То есть, Христос лоза, а мы ветви. Да? Это Евангелие от Иоанна, 15 глава. Удивительная глава, которая рассказывает нам, от кого мы должны питаться. Пятый стих 15 главы. Я есть лоза.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 Просите, и будет вам. Чего не пожелаете. Какие удивительные слова нам сказал Иисус. Так вот, прежде всего, мы должны пожелать, чтобы Иисус занял полностью трон нашего сердца с раннего утра. Тогда раздражение не будет касаться нас. Но если же все-таки оно коснулось, что же делать в этот момент? В этот момент прежде всего попросить прощения за то, что ты уже раздражен. Это первый шаг. Первый шаг – это твое собственное покаяние. Посмотреть на себя, почему ты раздражен. Тебя раздразили окружающие? Тебя раздразил недовольный муж, э э ну, э балующиеся дети, двойки в школе твоего ребенка, бардак в доме, который ты наводишь порядок без конца, а кто-то делает этот бардак. Мало ли что может тебя раздразить но раздражение уже коснулось твоего сердца, и ты готов его выплеснуть на кого-то еще. Остановись и попроси у Бога прощения. Господи, прости меня, я раздражена. Дай мне Твою силу любить близких так, как любишь Ты. Дай мне их принимать такими, какие они есть. Дай мне их прощать и сострадать им. Тебя раздражают люди, потому что у них внутри тоже раздражение. Им точно так же, как тебе нехорошо. Но ты знаешь, куда обратиться, кому. Кто может дать тебе эту силу, чтобы ушло это раздражение? Только Господь. И Он это делает. Поверьте, попробуйте, и увидите, как благо Господь, и как Он любит нас. Вы знаете, я... Несколько дней подряд слушаю одну удивительную песню. Абба, еврейскую. Здесь, да, хотела найти ее, но рядом нет. И вы знаете, там столько любви, благодарности Богу, я была восхищена. И вы знаете, я вместе с этими евреями пела. Благодарность Богу. Научитесь хвалить Его. Научитесь славить Его. Научитесь благодарить, плясать для Него, как плясал когда-то Давид, когда нес э, ковчег в Дом Божий. Возвращал ковчег. Он плясал пред Господом, что даже его жена э, посмеялась над Ним. За что, кстати, осталась бесплодной. Вот так... Плохо относится Господь к осуждениям. Никогда не осуждайте своих близ близких. Сострадайте, любите, прощайте, помогайте и останавливайте, и обличайте. Но обличайте с любовью, не со злостью и раздражением. Пусть любовь будет в вашем сердце и в ваших мыслях, и в ваших делах. Я не хочу двигаться дальше. Я хочу, чтобы вы поработали над этим... Единственным грехом, кстати, который может приводить ко всему остальному. раздражительность. И в течение недели последить за собой. И посмотреть, будут ли победы над этим маленьким грехом. Мне, конечно, бы хотелось видеть от вас ответы. Победили ли вы раздражение в каждом дне своей жизни? В этом дневнике ежедневного самоанализа отмечен понедельник, вторник, среда, четверг пятница, суббота, воскресенье. С этой стороны раздражительность, с этой спокойствие. Если раздражительность, ставите минус. Если были спокойны, ставите плюс. Давайте попробуем. Благословит вас Господь пусть на всю эту неделю. С вами была Анна Савочкина. До свидания.